Инвестиции. До этого мы запускали MLM, составляющая, связанная с сетевым маркетингом. Но сегодня предстарт инвестиций. Инвестиционная игра, сейфы от World Money. Итак, подробно по инвестиционной игре. Каждый сейф можно приобрести только один раз, в порядке очереди один за другим. Будет всего три сейфа. Первый сейф стоимость 500 рублей, второй сейф стоимость 2500 рублей и третий сейф стоимостью 5000 рублей. И профит, соответственно, сверх сверхприбыль будет составлять на первом сейфе, где 500 рублей 50%, на втором сейфе, где 2500 рублей 30%, и на третьем сейфе, где 5000 рублей 20%. Также здесь присутствует реферальная программа, пятиуровневая. Мы специально сделали именно реферальную программу на 5 уровней, так как у нас в разделе «Партнеры» Указ, указаны именно 5 уровней Мы не делали ни меньше, ни больше Именно 5 уровней И поэтому у нас 5 уровней реферальная программа 15% идет реферальных отчислений Итак, если вы купили пакет стоимостью 500 рублей Вам начислится профит 50% И также вам будет доступна реферальная программа первого уровня то есть это 5 процентов это от лично приглашенных ваших партнеров будет рефгейти дальше если если вы приобретете также следующий сейф стоимостью 2500 рублей то будет доступна реферальная программа второго и третьего уровня когда же вы приобретете пакет стоимостью 5000 рублей то реферальная программа будет еще и четвертого и пятого уровня. То есть, если вы приобретете все три сейфа, то у вас сразу включается реферальная программа на 5 уровней в глубину. Представляете, это мега круто. Соответственно, на первом уровне будет 5%, на втором 4%, на третьем уровне 3%. На четвертом уровне 2% и на пятом уровне 1%. Итак, что же, сколько же действует, действует именно выплатная система, то есть выплата вашего вклада и, соответственно, сверхприбыли. Период действия составляет 171 рабочий день. В выходные дни начислений нет. Итак, что касается именно 171 рабочего дня, в году 264 рабочих дня. Вот представляете, это примерно 7-8 месяцев и вы уже в профите. И дальше вы сможете приобретать следующие сейфы. Сейфы можно приобретать только один раз. То есть вы приобрели сейф за 500 рублей, вы приобрели сейф за 2500 рублей и вы приобрели сейф за 5000. Единоразово. В дальнейшем мы это все будем расширять. Сейчас это все на тестовом режиме, так как мы работали только с MLM составляющей. Но сегодня у нас предстарт инвестиционной программы. Собирать прибыль нужно каждый день. Если вы не будете собирать, э, прибыль будет не собрана, то деньги не засчитываются. Но это не значит, что вы их не получите. Просто рабочие дни увеличатся. Если вы, например, в командировке или э, вас положили в больницу, вы уехали куда-то к родственникам и у вас нету там интернета ничего страшного не произойдет по приезду у вас просто количество дней рабочих увеличится и все то есть вы все проценты также стоим также и вклад и проценты все получаете в полном объеме что еще хочу сказать по поводу наших сейфов пока это все на тесте, все это на тестирование. В дальнейшем, в дальнейшем мы будем повышать количество именно покупок, покупок сейфов, то есть мы сможем сделать 15 сейфов за 500 рублей, 10 сейфов за 2500 рублей, и 5 сейфов за 5000 рублей. Но это все в дальнейшем. Что вы можете приобрести. Сейчас это все на тестовом режиме. Пока, пока э, все это развивается, мы следим, как будет работать инвестиционная игра. И я думаю, она будет работать шикарно, потому что здесь все просчитано до мелочей. Как-то кто-то сказал на вебинаре, что у нас давайте следующие пакеты сделаем с большим профитом и меньшим количеством рабочих дней. Но я им сразу сказал, мы не будем превращать это просто в галимый хайп. Здесь все просчитано до мелочей. Здесь маркетологи работали два месяца над этой программой то есть маркетолог в виде администратора фонда взаимопомощи WorldMoney. Итак, пожалуйста, присоединяйтесь в инвестиционную игру, работайте вместе с нами, получайте деньги на пассиве, также получайте реферальное отчисление, начисление. Это просто будет мегабомба. 17 января. 2021 года состоится старт инвестиционной игры. То есть вы можете зайти 17, вы можете приобрести сейфы после 17, 17, 17 января 2021 года после 19.00 по Москве. И дальше здесь просто может человек в любой момент в январе, в феврале, в марте, в июле, в ноябре, в октябре, в сентябре зайти и получать свой профит, получать свои пассивные денежки. С вами был на связи администратор фонда взаимопомощи в Old Money. Денис, подключайтесь, будет.